Всем привет! Еду вакцинироваться или чипироваться, не знаю. Не хотел, не хотел вакцинироваться. Ну, принудительно учителей в школе обязывают. Говорят плохо, буду чувствовать после прививки. Прививка Астразенека, как-то так называется. Может что-то. Не дослышал, не знаю. Завтра, думал, тяжело потренироваться, но, наверное, тренировки не будет, так как пару дней должна быть температура. Надеюсь, все будет в порядке. В общем, валяюсь с температурой. С работы отпросился. Вчера... Было все хорошо до вечера. Вечером поднялась температура 37,4. Ночью стало хуже. Стал в туалет, потерял сознание. Просто очнулся, валяюсь на полу. Это просто жесть. Болели все органы внутри, как-то крутят кости. Выпил таблетку от температуры, полегчало. Утром опять температура, плохо, но уже немножко, конечно, полегче, чем ночью. Колят какую-то жесть. Сегодня утром в новостях узнаю, что э, скончался 19-летний парень от вакцины. Вчера или сегодня под Киевом. Студент. Поищу а делать вторую. Кто делал уже, напишите, как вторая переносится. Лучше или хуже. Просто вторую уже делать стрёмно. Ну, как-то так. Ну, все. На сегодня все. Пока.